С вами Макки-Чародей, Антон Чалей. И сегодня мы поиграем в продолжение игры про Фредди. Это такая хоррор-страшилка, очень страшная. А, По-моему, тут э, можно выбирать какие-то режимы. Так, сейчас мы попробуем. Так, и что-то тут вообще ничего не нажимается. Не дожимается тут ничего. Так, есть тут э, Чика, Фредди, Фредди. Тут кто-то есть еще. Короче, если нажать... Хм... Hmm. А что если. Хм. Hmm. Ладно, короче, выберем Фредди. Начинаем игру. Пух. Ты глупый или что-то? Кот, ты готов? Готов ты? Все, он готов. Я плохо знаю английский, коллект. Оу-оу, так, так. 5, 5 объектов нужно найти. Он, у меня есть 46 секунд. Так, создатели этой игры настолько э, хардкорные, что они даже не сказали, какими тут какими клавишами тут управлять. Почему так сложно? Да, давайте попробуем, найдем какие-то хоть клавиши. Так, подождите, я сейчас попробую. Опс. А, я смотрел некоторые обзоры. Да, я подготовился. Я знаю, что. Блин, мать твою, есть, короче, тут фонарик, только на что, на, блин, нажать, на что нажать, чтобы найти фонарик? Можно вот этот, может, фонарик? О, нихера себе, я взял, что какую-то хрень, я на Е e нажал, на Е, e. все, я обучился. Так, найдем сейчас фонарик, я буду клацать по всем кнопкам, а вы пока подождите. Years later. И мы вернулись, не прошло ни дня. Так, и мы сейчас попробуем, я так понял, нужно вот эти вот взять объекты, просветим. Там кто-нибудь есть, кто-нибудь есть, нету. Там кто-нибудь есть, кто-нибудь есть, нету. Там кто-нибудь есть, кто-нибудь есть, нету. Наша задача, мы что-то не успели за минуту, короче, найти никакие предметы. Пробуем хоть сейчас их найти там. Ну, я смотрел, что все, кто в эту игру играл, они, ну, ни с чем не справились. Они даже не знали, что надо искать предметы какие-то. Почему так сложно? Нет! Нет, ребята, ребята! а, Мать твою, мать твою. В наушниках это действительно страшно. Так, мы быстро, оперативно включаем фонарик. Оп, там Фредди, Фредди, давайте мы на, на него направим. Эй, парень, парень, давайте рассмотрим его поближе. Чувак, чувак, как, как дела у тебя? Мы такие борзы, короче. Эй, ну чё, чё, чё ты, э, э? Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Ну ладно, он не захотел с нами дружить, наша тактика не удалась. Настроимся, настроимся. Нужно сколлектировать, блин, короче, нужно найти 5 объектов. Находим 5 объектов и все, ее еповым отсюда. Понял, что типа объект, когда он белый, белый, то его нужно брать, короче, он четкий. Чет... О, чашка. Мне очень пригодится чашка против какого-то охереть большого монстра. Оп, кепка. О, я взял кепку, все. Зашибись я теперь. Чувак с чашкой, кепкой такой. О, о, плакат. Я взял плакат. Четко. У меня все, две вещи, две вещи осталось, ребят. Мы сделаем это. Мы сделаем это. Да. Так, так, или не сможем, не сможем. А, я не нашел объекты. Мне сказали, что я не нашел. Блин, смысл игры за минуту найти какие-то объекты. Это, блин, охереть, как их найти за, блин, минуту тут никакой, ребят, карты нет. Вот я думаю, мы ускоряемся на пробел или не ускоряемся? Не ускоряемся, не ускоряемся? Нет, не ускоряемся. Я слышу шаги, но у меня настолько херовые наушники, что я не могу понять, с какой стороны шаги эти.